Всем привет, ребята! Сегодня я покажу и расскажу как подключить переднюю панель к материнской плате Альтермитр x79. Как вы знаете, мой компьютер состоит из материнской платы Атерметр x 79 процессор Xeon e52689, видеокарточка rx 580 на 4 гига и 16 гигов оперативки, все китайский с Алиэкспресс и у многие задаются вопросом, как же подключить вот это вот, вот эти проводки, вот эту вот переднюю панель. Рядом сейчас появится распиновка, как это все подключается, я вам наглядно все покажу. Начнем мы с питания Power SVE QS, вот так у меня называется. Мы подключаем на черные вот эти два контактика. Вот, два черных контактика. И нам нужно вот этой надписью подключить вот так вот внутрь. Сейчас я это сделаю. Так, надо отдалить. Готово. Э, питание мы подключили. Для удобства можно подключать без видеокарты. Но я не стал снимать. Далее, что мы, какой контакт подключим следующим? Давайте Рес СВ. Читаем, что тут у нас Рес СВ. Вот у нас Рес-СВ. Нам его нужно подключить на два синеньких контакта. Вот сюда. Очень неудобно, конечно. Вот, прям за черненьким. Вот сюда. Смотрите. Следующее, ребята. Power LED э, и HDD LED. Ну, то есть, жесткий диск. Вот, давайте HDD LED. Его мы подключаем вот сюда на два красненьких контакта. Так, сейчас возможно поставлю как-то его вот так. Давайте для удобства сниму видеокарту, чтобы наглядно вам показать. Мы с вами остановились на э, HDD LED. Вот. Ее мы подключаем также. Подключаем ее на вот эти два красненькие нижние контактика. Так, сейчас я попаду. Готово. И остается у нас э, питание подсветки. На моем корпусе питание подсветки. Возможно, у вас нет. И тут остается вот два угловых зелененьких контакта. Но тут возможно перепутать плюс с минусом. Ничего страшного. Если не работает, переподключаем. Я подключу пока что вот так. Если перепутаем, ничего страшного. Просто переподключаем. Распиновка, ребята, у вас на экране. Все понятно. Подключили, давайте теперь проверим, все ли работает. Подключу компьютер. Поставлю сейчас карточку. Так как снял, чтобы вам удобнее показать, давайте проверять. Ну что ж, ребята, проверяем нашу с вами распиновочку. Все загорелось, замигало. И все запустилось. Если этот ролик был вам полезен, друзья, если вам не сложно, оцените, пожалуйста, его лайком. Также напишите в комментариях, помог ли я вам. Свои вопросы задавайте в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. У кого есть желание поддержать донатом, ссылочка в описании. Всем удачи и всем до новых встреч. Пока!